Всем привет! Меня зовут Мерик Везам да, сегодня я буду собирать каркас с перграссом. Смотрите данное видео до конца, с у я с вами поделюсь, как правильно работать с проволоку. Итак, сейчас я вам расскажу подробнее о материалах. Значит, я буду использовать, э, ну, конечно же, перграсс, да, так как основа у нас будет именно из данного материала. Из технических элементов мне потребуется проволока. Я взял мед, но в целом разницы нет. Просто меды более эстетичные для меня смотрятся. Вот бланка лица. И сейчас я приступлю к тому, каким образом я буду фиксировать. Я, я фиксирую, я узелками да, то есть руки Вверх да, все, вот. И Получить. Так, Опять же, да, повторюсь, это лишь идея применения перграсса в букете. в есть в как каркас. Декоративный каркас я делаю. Сейчас все-таки уже такая весна, все зеленеет вокруг. Все это Хорошо, Я И в общем вот я решил сделать. Наверное, Но сейчас покажу вам поближе да, так как здесь основа появляется то мы можем взять различную высоту отыграть в полуприкрытии что-то и уже на этой такой да, беспокойной фактуре отыграться чем-то спокойным не знаю может быть и ветка или какой-нибудь большой цветок может быть э, не знаю орхидея цимбидиум фолинопс ну фолинопс наверное нет или может, может, может быть что еще может быть э, спионы я бы здесь поработал гардей ну, в общем, что-то такое. Здесь уже дальше, как говорится, кто на что гораздо. Можно и увидеть, допустим, как-то в углы, где плана. Да, и был сегментами. Какие главные принципы я использовал в этих двух именно элементах? Этот принцип не одинаковый. Да, сейчас, когда-то что они не одинаковые по своему размеру. По пропорции мы видим, что одна больше не будет для того, чтобы проволоку не было короче, делаем узел, скручиваем проволоку, я плету. Таким образом будет четко и четко, и она будет без Так как если мы будем выгибать пальцами, то зачастую проволока во многих местах, допустим, да, начнет мякоск, да, вот в этом можете да, вот позвонок, здесь вот он напломилось, здесь он напломилось, уже не ровно, в зависимости от лица, пломился, И уже с этим углом вы понимаете, форму форма, что это нежно, держать гораздо лучше, нежно сделать это пальцем. Вот такой вот лайфхак. когда я работал в школу когда я часто учу руками, пальцами гибало дальше, уже начинал это делать вот один из составных, открыл мне у него который я применяю до сих пор за внимание. Жду от вас обратной связи по данному, по данной технике. Если она вам понравилась, вдохновила вас, ставьте лайки, это будет индикатором для меня, что я двигаюсь в правильном направлении и даю вам актуальные знания. Пишите комментарии, если у вас возникли вопросы по какой-то данной технике. И я всегда рад помочь. До новых встреч.